36 миллионов рублей. Цена покупки 19 миллионов 800 тысяч рублей. Дисконт 45%. Экономия 16 миллионов 200 тысяч рублей. Крупногабаритная квартира в столице. Высокая ликвидность. Большой дисконт. Второй объект. Квартира общая площадь 180 квадратных метров город Москва. Рыночная цена 72 миллиона рублей. Цена покупки – 52 миллиона 560 тысяч рублей. Дисконт – 27%. Экономия – 19 миллионов 440 тысяч рублей. Отличное место в столице, возможно, потребует коллективной покупки. Но вариант более чем достойный. Наш третий лот на сегодня. Трехкомнатная квартира, общая площадь 84 квадратных метров, город Москва. Рыночная цена 15,5 миллионов рублей. Цена покупки 9 миллионов 765 тысяч рублей. Дисконт 37%. Экономия 5 миллионов 735 тысяч рублей. Подробности можно узнать, оставив комментарии под этим видео. Объект под номером 4. Трехкомнатная квартира общей площадью 117 квадратных метров в городе Великий Новгород. Рыночная цена – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Цена покупки – 3 миллиона 10 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 1 миллион 290 тысяч рублей. Отличная квартира для себя, сдачи в аренду или перепродажи. И замыкает наш ТОП квартира общей площадью 135 квадратных метров в городе Санкт-Петербург. Розничная цена – 12 миллионов рублей. Цена покупки – 8 миллионов 400 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Отличный объект для инвестиций в городе-миллионнике.